Студия-читальня вновь с вами, и мы живо просматриваем наши издания и социальные всхлипывания на предмет упоминаний Казанского университета, которые, в свою очередь, продолжают нас восхищать своими перлами и страшно умными комментариями. Удивительно! В прошлом выпуске я тут упоминал, что столь социально значимую тему, как обеспечение горячей водой студентов в общежитиях, заметило всего два издания на весь Татарстан. И правда, что тут замечать, никакого хайпа, сплошной никому не нужный позитив. Но вот что бросилось в глаза на минувшей неделе. Абсолютно дежурная новость для внутреннего, скорее, потребления в КФУ о праздничных и нерабочих днях университета в 2022 году стала настоящим хитом. И ее опубликовало столь много изданий, что новость даже попала в местный топ Яндекса. Что бы это значило? Может, на безрыбе и рак рыба ну, не было больше тем в нерабочие дни? Откуда такое пугающее внимание к календарю нерабочих дней именно в КФУ? Не на оргсинтезе где-нибудь, или в поликлиниках города, в детских центрах, или очагах культуры, а именно выходные в КФУ на год вперед стали темой номер один. И уже увидев поток публикаций в первый же рабочий день в наших средствах массовой информации, где Федеральный университет – главный объект внимания, я понял – это же СМИ фактически зафиксировали свои выходные на 22 год. Но если КФУ будет отдыхать, то им откуда и про кого брать новости, как заводить своих комментаторов, чем заполнять управляемые анонимные телеграм-каналы. И как-то отлегло. Напряжение спало, природа интереса к скромнейшей новости стала более чем понятна. Рабочие дни КФУ – это их праздничные дни». Это просто праздник какой-то. И вот, собственно, только в понедельник прозвучало бодрое доброе трудовое утро, господа, как на мониторах электронных медиа празднично засветились наши вузы во главе с КФУ. Тут и вполне содержательные материалы, освещающие последние исследования лаборатории Альберта Резванова по злосчастному коронавирусу. И отголоски решения президента республики в материале «Думают они, молодые, им ничего не будет, вузы не спешат куаризироваться по совету Миниханова. А на завтрак всех была признана потрясти публикация опять же с навязчивым упоминанием фамилии президента. Надо будет вывернуться наизнанку. Миниханов запустил аудит высшей школы Татарстана. И вот тут стоит остановиться особо. Собственно, материал с претензией на аналитику. Но только с претензией. С плохо скрываемой предвзятостью и немного путаной, ибо автор явно не спец в том, что называется система образования. Ну, какой уж есть. Чего только стоит вынесенный в лит этой публикации «Броское начало», Тезис о какой-то высшей лиге программы развития вузов России «Приоритет-2030». Причем об этом автор еще и еще раз упоминает в статье. Ну, как бы тут объяснить людям, привыкшим все делить на элитное и прочее, на высшей лиге и вторичные дивизионы. Вот правая нога, хоть и правая, но не высшая лига, ибо без левой человек все равно инвалид. Так и здесь. Исследовательский трек развития университетов – ничто, если не будет подкреплен достижениями вузов, избравших территориальный трек. Но задыхаясь словно от гнева, я объяснил толковая, главное, что у них толчковая левая, а моя толчковая правая. Собственно, про то, как наши вузы показали себя в конкурсе на участие в программе «Приоритет 2030» и сама статья. Там много потешных графиков, непонятных выводов, некорректных сравнений, но есть явная странность. Вот некие башкирские участники программы, известные в крайне узких кругах, не знают, как теперь выполнить, что обещали под выдленные деньги. А все это свалено в кучу с планами Казанского университета, одобренными широким жюри из числа научной и промышленной элиты страны и президентом республики, как главой Попечительского совета КФУ. А соль статьи в том, что депрезидент сейчас устроит такой внезапный аудит вузам республики и что-то добудет потом. Что именно не, не очень ясно. Не ясно и то, кто тот великий аудитор, что как бы станет шерстить, страшно такой термин, шерстить наши вузы. Издание называет его Крупная московская компания в сфере стратегических исследований. Честно говоря, видя в каком состоянии у нас в стране стратегические исследования, хочется термин «шерстить» заменить на термин «шарить». Ну, да не очень у нас со стратегией в стране. И тут без обид. Не зря даже президент России не дали, как 9 ноября подписал указ об основах государственной политики в сфере стратегического планирования. А безымянность стратегов придает публикации дополнительную пикантность и смешливую интригу. Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Впрочем, статья и статья. Почитать, подумать. Но тут на арену выходят в своем традиционном танце главные участники. Анонимные Комментаторы. кто China, кому много всяких ходит, а я люблю Наташку. Кто же эти комментаторы? Здесь многоголосится из вчера еще больших специалистов по QR-кодам, вакцинам, транспорту, национальным проблемам Украины трансферу, а сегодня уже эксперты в высшем образовании и науке. В головах у анонимов смешалось все – молельные комнаты, свои чужие зарплаты, вина то ли мирового империализма, то ли федералов, то ли местных, то ли ректоров, то ли родителей в бедах образования – обиды за невостребованность и даже некие туркменские разнорабочие студенты, которые где-то плохо говорят на русском. Очевидные реплики явно обиженных, персонально, на отдельных ректоров, проректоров, директоров институтов. Обиженный по факту и есть основа конструкции всей линейки анонимных комментариев. Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну ничего не сделал, да? Только вошел. И хоть не люблю я анонимки, они дурно пахнут, но пару откровений обратили на себя внимание. Вот цитирую. «В ВУЗе более 30 лет. Профессор, доктор наук. За это время моими работами ни разу не интересовалось государство в лице своих чиновников. Их интересовало только то, выполняя ли я свою нагрузку более 800 часов полностью». Злобный ответ прилетел немедленно. «Вы настоящий красный, точнее разноцветный профессор». Никому не нужный, неуловимый Джом. И рядом возник еще один такой комментатор, но кажется чуть помоложе. Вот тоже цитирую. «Руководство начало давить, требовать включаться в договорную деятельность, чтобы начать привлекать деньги. Но мне наплевать, я буду заниматься своим любимым делом, продолжать изучать мух-дрозофил». Не собираюсь разменивать остатки своей молодости на чужие хотелки и исполнение тупых постановлений, чтобы потом в старости мучительно сожалеть о том, что жил чужой жизнью. Ну, то есть работать только по любви согласны, а поиск источников собственного благополучия – это тупое занятие. Но дальше всех пошел один очень-очень-очень независимый телеграм-канал. Там озаботились темы, куда, мол, идут налоги республики. А я напомню, что КФУ входит, к слову, в число крупнейших налогоплательщиков Татарстана, не в пример этому телеграм-каналу. И заявили, что так вот в кооперации с республикой и дурак может стать обладателем первой позиции в конкурсе по программе 2030. Правда? Ну так попробуйте. У вас должно получиться. Я уважаю ваш образ мысли, ваши увлечения, порывы. Но позвольте мне старику внести в мой прощальный привет только одно замечание. Надо, господа, делать, делать. И в завершении одно исследование профессор КФУ Ирины Ерофеевой она выявила самые часто употребляемые слова в 2021 году. На это обратил внимание Казан Ферст. Ну и отгадайте с одного раза самое-самое слово. Правильно, спутник. Кстати, если кто-то еще не привился, то спешите, пока мы пригасим свет и подготовимся к встрече через неделю.